Украине, да, я думаю, в следующем году доберемся до вас, да. Были в Одессе, поэтому очень круто, Москва, Москва круто, все очень-очень, очень-очень классно. Ну, да, мы немножко, конечно, по побегали, но... Тун -тун. Короче, не буду выпендриваться, буду просто классическим пацаном. В Украину, да, обязательно еще приедем. Очень крутая публика у вас. Ну-ка, ну-ка. Неплохо. А, это блядь. Это очень... Это, блядь, это просто мега. Это очень креативно, да. Чего молчу, не знаю. Какие-то вопросы у вас все одинаковые. Когда приедешь, когда альбом, когда приедешь к нам, как много приедешь. Перм. Класс. просто. Поэтому на вопросы, когда я приеду куда-то туда-то, ребята, есть ВКонтакте? Тур уже на февраль. Следите в группе ВКонтакте. Все концерты я всегда... Вообще во всем. Ты планируешь концерт в Германии? Ну, ночной. Да, очень бы хотелось в Германии, потому что я свободно разговариваю на немецком языке, и мне было, было бы вообще интересно туда скататься. Просто даже... Просто даже как-то как новогоднее настроение. Да какое-то пока непонятно что. <свят> Надо вернуться просто на родину и все будет, все будет. На Новый год, да, буду с близкими. В Минск завтра вылетаем уже. отчет с Питера. Вообще, знаешь, знаю, что с тобой происходит пик твоей популярности, возраст, как ощущение? Как-то не всегда я, наверное, понимаю вообще, что происходит, потому что... Ну, как бы, иногда я просто веду себя как... Точнее, всегда веду себя как, как обычный человек. И когда кто-то там подходит, я иногда просто могу не понимать, что происходит, почему. Почему кто-то подходит и прочее, и прочее. но всегда надо, всегда надо, быть очень, очень начеку. Скажи предложение на немецком. Я, шли бы alle meine uh, sehr... короче, я уже немножко. Uh, ich bin sehr glücklich, dass alles алис и тип того ребята. сколько будет песен в альбоме девять мои подруги приснился сон что мы с тобой бухали mm. ну такое себе типа да какой у тебя диплом диплом уличной рэп музыки у меня вы высший вот, Орден Ситулова пер, первейший просто. Привет, любимый, я скучаю. Да, да, да, да. Не хочешь сделать трек, скажем? вам. Привет Максу. Кстати, я приходила к тебе на концерт в Белоруссии. Беларуси. Очень классно. Саша Лавкет, добрый день, вечер. Где можно увидеть отчет из концертов? Вот только что опубликовали из Питера отчет. Кто вы по знаку Зодиака? Весы. Четко в Тюмени сел. Очень четко было. Тима, это где? Я в Екатеринбурге. Где? Где? Ты немец? Где? Где? Где? Я белорус. Великолепный немецкий. Когда выйдет альбом, дату нам дай. Даты Нет. Новосибирск будет в туре. Не исключено. О, Боже, передай привет, пожалуйста. Имашка Машка95. Привет тебе большой. Спасибо, что ты есть. Тимон, привет. Здорово, ребят. Привет, привет. Твоя семья ходит на концерты в Минске. Ну, на сольники, да, я старался пригласить всех. Ну, вот мама почему-то не пришла. Она захотела это все с эфиров посмотреть. Ну, тети были, да. Тети, дяди. Так, что, что делаем, вы с своими девушками? все девушки, девушки, что это девушки. Пошли к ним, что, что, что там? А, так, сейчас, ребятки, я быстро выберу поесть что-нибудь. А вы будете крем-суп есть? Что, Давайте по солянке, может, сидим. Давай. Да, да, вот солянки, две солянки мы возьмем, стабильно. Так, выйдет песня «Не напишу тебе», она выйдет, да, на альбоме. В Казахстане будешь? Очень бы хотелось, поэтому посмотрим, все возможно. Сколько лет? Двадцать? Что так много пишут? Пишут, и это очень хорошо, что пишут. Тима, привет, как начать заниматься музыкой без команды? Желание есть, студию можно найти, а вот как начать без команды? Если ответить, буду благодарен, спасибо. Слушай, команда это вообще залог, залог всего. То есть единомышленников надо найти. Найди чала, который как минимум одного хотя бы, который будет фанатеть, за фанатей сам этим всем и просто делайте. Креативьте, обдумывайте, все yeah. это... Я тоже, играл, а? да. Я тоже в машине играл, да? Просто старайтесь, ребята, все, все возможно. С вами круто, тоже... сегодня вечером. Что это значит? Ищаух, Это зуба Сколько кэша поднял с концертов? Что, две солянки? Ну, носочки уже себе сам покупаю. В Екатеринбурге сегодня концерт. Да. В клубе «Свобода», билеты на входе. Мэн Каффман, созванивайся с кем? Что? Да, да. Кстати, может, да. может Макарошка бы поел, как там пицуха, оно так затолкнет и все. не Мэн Кауфман зазнался, он не хочет. Он не хочет разговоров никаких. Сейчас, очень, очень интересные вопросы пошли. Давайте еще креативные вопросы, это, это просто да. бомба, ребята. Отвечу прям без проблем. Блин, Слайм да. большой лаков. Передайте ответ, братан. Да. Пас, да? да? Хороший? Да. О себе, давайте вы выберете. Я потому что карбонару как выберу, и потом опять страдаю. Есть образование, да. Образование есть. Когда снова Бобруйск. Не знаю, Солянка это вкусно? Да, солянка это четкий суп. Я вообще супоед тот еще. Надо желудки прогревать всегда. Сколько? Когда выйдет альбом. Альбом один однозначно выйдет. Глядя, правда, что у тебя попок пробит? Ну... Нет. Ты еще молодец вчера хорошо выступил. Ребята, без вашей поддержки ничего бы не получилось. В следующем году приедешь в КБ не знаю, я сейчас тут. Поэтому. Тима, весит 70 килограмм рост 181. Это неправда. Рост у меня 193. Это если я не сутулюсь А вес что-то там в районе 75. Короче, худой, я очень парень и очень высокий. Такое бывает. Сколько песен поешь на концерте? Около 16. 16, 17, 15. Так. Иркутск тебя ждет. Ребята, я вообще жду всех. Всех. Если бы можно было бы вас всех просто забрать в одну какую-то площадку и вместе побеситься, это было бы круто, но приходится кататься к вам. И где сейчас ты? В Екатеринбурге. Приедешь в Викоб в следующем году. Все, все зависит от вас. Все возможно. приезжай Приезжаю в Восипович в Фоточку так и не сделал со мной вчера. Какое образование? Среднее, специальное. Сколько городов планируешь включить в следующий тур? Уже тур сформирован. Что-то, может быть, еще добавится. Вообще можно в ВКонтакте, в официальной группе увидеть все. И посмотреть, и там, и ссылки на встречу. Поэтому будет желание, ребята, заходите. Скажи, пожалуйста, правда, что 12 января твой концерт будет в Краснодаре? Да, начнем. Это не концерт. Это... это ночное, да, шоу, типа вечернее выступление. Как встретиться? Прийти на концерт. и в а, да, да, да, да. Киев, когда... Надеюсь, что в следующем году любой припев из любой песни, пожалуйста. Ой, ребят, заходите вам к Сергею Лавкету, У меня подписка к Сергею Лавкет. Заходите к нему. Он постоянно ведет прямые эфиры. Постоянно можно увидеть, где пою, где мы что и как находимся. Я иногда в эфир не выхожу. А вот Сергею прям нравится, поэтому ко мне в подписке заходите, подписывайтесь на него. Если хотите как-то еще чего-то дополнительного видеть. Могилев, приедешь? Ответь, умоляю. То, не знаю, Я по знаю. поводу белорусских концертов точно могу показать, что будет Минск, поэтому, ребята, если куда-то мы не заедем, то приезжайте обязательно в Минск, на Минский концерт будет очень круто быть, очень-очень большая крутая площадка, поэтому, смотрите, и со мной потом с кем созвониться. Ай, ты там Так, добрый день, добрый день, привет, из Павловска, привет, привет, ты в Смоленск приедешь, почему ты решил петь? <связывающий> <связывающий> Не, почему? Поэтому есть логичное вообще обжигание. Раньше я только читал, то есть был бит, и я просто Но в какой-то момент э, я просто решил попробовать спеть припев, и это очень прикольно звучало, и потом я начал в каждом треке петь, но куплеты все равно читать. А потом прям только петь, там, изредка подсчитывать, короче. Ну, по-разному, короче, поэтому. Какой размер ноги у тебя? Сейчас скажу. Что-то там постельки у нас. Короче, 44. 43-44. Как относишься к фан-аккаунтам? Блин, это очень мило, ребята. Очень мило, до безумия все. Очень иногда удивляет то, насколько вы углубляетесь вообще в меня. Как это жестко звучит, бля. Вот, но это очень круто, реально это очень круто, то что вы там нарываете всякие информации там видосики и фоточки это это дорогого стоит. как тебе треки гонфлага круто мне нравится свежо, интересно в каком городе ты живешь в Беларуси Минске расскажи про детство э, про детство детство кстати не знаю не знаю как, как вы ребята я кстати детство застал еще вообще в полном его короче все было вот как надо как вот... Да, я, я не играл там в компьютеры, мы выходили сутками, торчали на улице, играли в квадрат, в казаков с разбойников, в московские прятки, там, короче, всякое, то есть делали, строили крепости из снега, все было как надо, все в лучших традициях вообще детства. Какая цель в жизни, расскажи, к чему стремишься? Вот это хорошо. Вот, ребята, вы умеете задавать хорошие вопросы, как выяснилось. Не да купи Бентли, да купи Бентли. Не, Бентли цель жизни? Не знаю. Очень бы хотелось как-то, чтобы наша страна, в очень... общем, Беларусь, очень была вышла вообще на на вровень с другими. Все к этому идет, и я безумно этому рад. Поэтому пока будет все в моих силах, я буду очень сильно этому стараться. Насколько у тебя контракт? Контракт на все, все четко. Все четко. Просто, ребята, все, все четко. Почему вопросы про девушек игноришь? Ну, потому что это очень такие вообще. Мне типа, а, интересно. А почему про трусы игноришь? И почему про трусы? Вы ну, про пацанов лучше спросите, может? Ну, и пацанчиков. Знает. И пацанчиков. Где Богдан? Его в Инстаграме давно не было. Богдан в... Богдан в, в отпуске. Творческом. Да, в творческом кризисе, в отпуске. У нас твой концерт в Краснодаре. Будет действительно концерт? Будет действительно концерт. Челникова, передайте привет. Слизываешь все у Коржа? Что, что я слизываю Коржа? Пожалуйста, объективно мне расскажи об этом. Я с удовольствием сейчас прочитаю. и. Я с удовольствием это все почитаю, потому что... На бис поешь «Мокрые кросы. Да. Будет ты тур еще по Беларуси, если да, ты тогда. С Беларуси пока не знаем. Да. Какой твой любимый цветок? Не знаю, микрофон. Да. Как назвал бы своего сына? Михаил. Откуда ты? Я из Минска. Когда в Минск? Э -э -э Завтра. Завтра мы вылетаем и будем вечеру, только в Минске, там, к позднему вечеру. <связано> Сколько стоит билет в Минске? Билет, куда? Еще нет анонса концерта в Минске, поэтому сложно. Сложный вопрос. Киев вообще будет? Когда-то однозначно будет, ребята. В следующем году будем стараться сделать, сделать это. Как тебе, екатеринбург Бурк? Слушайте, очень круто. У вас очень крутой город, очень прикольный очень у вас тут все так интересно Единственное, я не ожидал что так будут люди на улице узнавать пошли в торговый центр и прям прям офигели реально люди а, подходили без конца и это было очень мило так, так. ты приедешь в эстонию в таллин да может быть в следующем году обязательно что-то уже писали нам. Альбом же должен был выйти в декабре, почему уже в январе? Ребята, я не знаю вообще, откуда вы берете информацию про какие-то даты выхода. То есть до этого вообще не было никакого анонса, что альбом выйдет там когда-то. То есть вчера то, что я скинул историю, истории, сказал, что он выйдет в январе, это первая официальная информация, которую мы вообще дали по поводу того, что поэтому, ребята, не знаю. Когда выйдет альбом, Сибирь будет в туре. Да, да. Смотрел сериал Бестыжие. Ребят, мне иногда на поспать не хватает времени. Про какие-то сериалы, фильмы я вообще пока что молчу. Какое самое классное воспоминание из детства. М -м -м, сейчас вспомню. Да, наверное, не самое классное. Короче, мы поехали в Хорватию. К нашим знакомым. И покушали вкусно какой-то пиццухи, я не помню. Какой-то еды, прям наелись классно. Мы ну, пошли беситься, пошли прыгать на батутах, пошли на всяких быках, короче, кататься, вот. И ночью мне было очень плохо, я очень сильно загадил номер. Но ну, мне было тогда лет, мне было 12, 11. Очень сильно стыдно было. Такое бывает. Но мне это почему-то очень запомнилось. Еще запомнилось с детства, когда мы с мамой полетели, поехали куда-то в Украину отдыхать на море и она куда-то ушла, и мы купили дыню, такую крутую, вообще она мне такое хотелось, и она ушла, говорит, типа, только ее не режь, только, только вот ничего с ней не делай, я сейчас приду, порежем и типа, покушаем ее. Вот, я не послушал, и порезал себе палец, и вот у меня шрамчик остался, короче, вот он, на всю жизнь остался шрам, но вот я прям это запомнил, прям, с момента, как это все произошло. Мне 20 лет. Какая у тебя униформа была, когда работал официантом? Белая майка, фартук ну, и удобная обувь. Что-то типа Приезжаю кто-бы в, в Казахстан. В Казахстан очень сильно хочу, поэтому ребята когда-нибудь когда-нибудь. Есть ли у тебя любимый фильм, сериал, фильм? Да, я, кстати, до недавнего времени, буквально полгода назад, посмотрел впервые «Побег» Шоу Шенга, «Зеленую милю», то есть классические крутые фильмы, и они прям очень большое на меня влияние вообще дали, я прям офигел, поэтому это для меня такие очень интересные фавориты. Самые яркие воспоминания за тур, какой город запомнился? Все города помню, просто как один, помню все. Яркие воспоминания, не знаю, наверное, когда мы с Яном опаздывали на самолет уже уже все все зашли в самолет и мы просто уже добегали то есть самолет ждал только нас и мы бежали там через аэропорт вон, где... мы там что-то где-то затупили что ты испытываешь на концерте М -м -м, волнение всегда неважно это 300 человек 500 1000 2005 10 вообще неважно всегда меня мандражит но дальше все зависит от публики, я выхожу один трек, и на втором я уже могу быть либо спокойным, либо еще с какими-то вопросами в зависимости от людей. Поэтому, ребята, все всегда зависит от вас. Я выкладываюсь столько для вас. Когда соберешь Олимпийский? Уже никогда, потому что вот мы выступали в Олимпийском, это было одно из последних событий там, мероприятий. Потому что Олимпийский закрывается на реконструкцию на лет 10, я думаю. Так. Как много ты узляешь времени сну? Ну, минимально. На бабки кидают твои организаторы. Я не понял, это вопрос или тебя братишка делал кто -то. Я этого не понял. Так. Моргенштерн топ. Моргенштерн. Хороший парень. Почему альбом выходит в январе, а не в декабре? Потому что это январьский альбом. Почему именно незабудка? Почему бы нет? аккаунт идешь только ты, но стараюсь, чтобы есть есть пароли у ребят, на случай, если что-то надо опубликовать, мы не можем, и они это делаются. «Беларусь выпустить трек «Блант» и «Шамилье». Как относишься к каверам на свои песни?» Положительно, есть очень креативные каверы, очень классные, это меня всегда подбадривает, очень круто, стараюсь смотреть время концерта сегодня принесли вот концерт в питере в следующем году обязательно питер москва в следующем году обязательно нашел хату на новый год О, нет кстати вообще вопрос новым годом вообще открыт так, как книга так какой какой школе в минске учился э, учился в колледже музыкальном там и школа была потом учился в 24 гимназии какое-то время Потом год учился в 130-й школе на своем родном райончике в Лошадце. И потом просто пошел работать, потому что понял, что что-то мне не складывается с учебой вообще. По-моему, у тебя уже есть все то, о чем ты мечтал. Ребята, не буду скрывать, очень сильно мечтал поехать в Тур, Очень сильно мечтал. Собирать людей на своих концертах в разных, в России, везде. И вот это моя мечта действительно сбылась. И я очень этому рад. И я очень много буду работать для того, чтобы дальше все было круто. Ты отвечаешь в дирекцию? Да, да, да, да. Стараюсь, по крайней мере. Как учился в школе? В школе учился... в школе учился. Короче, да. В школе учился. Какая твоя настоящая фамилия? Фамилия моя? Морозов. Как будет следующая песня? Следующая песня будет альбом. Вот и все. Следующий альбом. Кем мечтал стать? Вот. Мечтал стать музыкантом. Новополоцк, не знаю, когда приедем. Живу в Минске. Скажи на родном языке что-то. О а белорусском. как они все, все, черт. Какая фамилия? Морозов. Как тебе тюмень? Отлично. Когда в Питер? В следующем году тима ты микрофон зажимаешь и, Дима, звук не очень да, так да кстати не исключено да, я иногда вообще забываю про это да, спасибо в крым собираешься хотелось бы хотелось бы целохранитель тебе не нужен <звы> <звы> <говор> <говор> у меня есть тут, да. пацаны у нас чего только вон один мой концертный директор стоит смотрите ну, та... да что я делаю вот такой мужчина он он в случае чего просто он просто да мы сами не помочь поэтому ребята лучше лучше не надо так я в да откуда приходит идея для песен не знаю из жизни, из вдохновления я очень сильно вдохновляюсь сейчас городами, людьми тем что что вообще происходит это очень круто поэтому вот это все меня семье что люди которые уходят. это очень, очень очень очень о все отлично если бы если билет забронировал за сколько придет сообщение что уже можно купить все там придет все там вам отпишет как бы приедешь в Италию если да то в какой город не знаю пока не знаю с Италии пока ничего не было ты приедешь в ремонт, Тима, где отчет по обручку? Напишите Богдану. Все в Богдану, реально. По поводу видосов. Задурите ему реально директ. Он немножко. Дайте ему немного вот подзатыльников. Реально, ребят, танцы Богдана. Запишите ему, просто что он ленивая жопа. Вот и все. Как у Сергея рука? Сергей, как ваша рука? Осталось совсем дня, еще три недели сниму Гипс. Ну, еще три недели Гипса, поэтому. Уходят какие-то обрезки, а повых строков нет. Вот Bubble гам хороший. Да, это вообще очень такой интересный трек. Там очень все будет интересно. Вообще альбом очень получается. Интересно. Не должны приехать в Минску, чтобы просто допиливать, доделывать, доделать, дописывать все Твоя любимая игрушка детства. Был у меня ключевой паук такой четкий. Наверное, была такая. Штучка, кнопка. Короче, было классно, реально. Что за пицца была в клипе? Не помню. Не помню, честно, не помню. Давай двойной эфир. Да, давайте, ребята, Сейчас просто очень, почему-то интересные вопросы пошли, и у меня прям пока кайфу не получается. Почему-то начал заниматься музыкой, очень интересно. Потому что... Всегда... Да. Что? Да зачем? Они интересные вопросы дают. Пускай они смотрят, если не интересно. В каком Кафе работал. В Кафе Гараж. Да, вот так вот. Было, было время. Когда трек новый. Трек уже на альбоме. На альбомбе. Запоминаешь фанатов. Да, почему-то у меня подкладываются некоторые люди, хотя я не знаю, ни их имен, ни аккаунтов, но прям закрыл глаза и могу вспомнить, кого-то там, кто-то там что подарил и прочее. То есть как-то это прям... Есть какие-нибудь шрамы, где и откуда? Да, О -о -о -о. есть. Сейчас будут. Да, у меня на факе такой шрамец. Что-то еще там у меня где-то есть ну такое незначительное. Так, жизнь Сейчас конечно. Жизнь больше морально потаскивала меня, чем физически, поэтому ну, пока что вот так. Когда в Минск обратно? Завтра? Завтра? Завтра в Минск уже полетим. Так, песни так, из твоих больше всего нравится? Мне нравится незабудка, искренне вообще все прикольные Не знаю, мне нравится, песня взял и полетел. Вот так С кем бы хотел дуэт. Я не думаю, сейчас о каких-то счетах. Слишком голова забита. Нашей работой очень много. Много всякого. Незабудку больше не услышим. Почему? Почему не услышим? Услышим. <св> так, так. Так, не лететь или нет? Э -э да. До сих пор под Иногда плакаю. <св> не плакай. Это же, это же просто песня. Тима, как Москва? Э -э честно, не знаю, как она там. Я думаю, все нормально с ней. <с Привет, а то, пожалуйста, передай привет Алимзна.н. Передайте большой привет. Планируешь коллабы. Все возможно. Все возможно. Привет, привет, привет. Лет. Мне 20 лет. Будет еще тур туда будет входить теперь Слушайте, не исключено, потому что Пермь вчера дала очень просто хороших эмоций. Это было очень круто. Все сбылось, не забыла беречь свое здоровье. Честно, очень, да, это очень такой момент, когда реально надо, потому что вот тур, все вот эти переезды, перелеты, часовые поеса и прочее. Это очень такое все выматывающее. В смысле, отвечаю в дирекции, написал в дирекции после московского концерта, а ты не ответил. Я имею в виду, что я не всем отвечаю. Всем ответить просто невозможно физически. Просто вот кто-то там попадется, и я там могу ответить. Такое бывает. Так, так, так, так. Что еще? Сейчас пишешь какие-то песни. Пишу всегда. Просто себе пишу. Так, ты в свободе уже, да? Я уже в свободе. В гримерочке лежу, сейчас пойдем звук, звук чекать. Короче, ребята, давайте созвон. Пошли, пошли за интересные вопросы. Пошли опять альбомные вопросы. Когда песни, когда приедешь? Ты хранишь все подарки слушателей? Э, ну да, да, да, сейчас да. Место пожелания хочешь менять? Какие цели поставлены в 2019 год? Ой, блин, очень, очень много, много целей. Цели. Очень очень много всего. Да. Передаю привет. 109-й школе. Бео. У тебя есть татуировки? Бэл. Есть? Бэл. Не, у меня спросили. А, почему не с родителями живешь? Потому что вот так вот бывает. Родители своя жизнь. Я, я уже взрослый мальчик. Уже надо как-то что-то. Не устал от концертов. Вообще не устал. Это это очень, очень круто. концерт Это просто... Это восьмое учет свет Ну что, кидать заявки на эфир? Ой, сколько я вопросов уже пропустил. Погнали. Короче, делаем созвоночку быстренькую. Быстренькую, быстренькую. Погнали. Включаемся к некому Ивану. А, все, Иван вышел. Я залетаю. Ч ⁇ -то никто не хочет. Опять вышел. Вроде и стараюсь. Но вот что-то не получается так. Еще раз мы кого-нибудь сейчас попробуем, попробуем, попробуем, попробуем, попробуем. Опа. Пошло соединение. Тима, привет! Здорово, братишка, как дела? Это Тима Белорусский. Парикиньте, ребята, как, как бывает. Офигеть! Как дела? Откуда ты, друг? Как? А? Я? У вас? Странно да. не верят. Что, не верится? А что, ты не веришь? Может поверим уже? Обидительно, серьезно ты. Ну, серьезно, серьезно. Ты лучший. Спасибо, рука. А вы откуда вообще? Мы из Башкирии. Башкирия, это где? В Башкирии. Да, я... Мне казалось, я он в геометрии, как выяснилось, не очень. Геометрия, география. Это Россия. Это Россия. Блин, я да. клас. Все. Вот, что. А я желаю вам счастья в новом году, ребята. Чтоб у вас все сдалось, чтобы у вас все было круто. Радуйте себя и близко. И все обязательно получится. Да? Хорошо, пока. Давайте, ребят, мы дальше пойдем. Ну вы от душе. Фотки давай, скриншотик такой, быстренький такой. Есть, есть, есть, есть, есть. Я вспомню. Я тоже. Все, спасибо тебе, братан. От души, ребята. Все, все будет круто. Давайте дальше. И Ты... пам. Вот так вот, казалось бы, да, просто вот на 5 секунд вышли. И кому-то просто принесли радость. Так, говорите, ребята, я вот одну минутку не выходите. Так, погнали дальше. О, сейчас мы, кстати, позвоним кое-кому еще. Кому-нибудь еще позвонили. Добрый день. Привет. Все. Я, ну, да, ну, как обычно, я у них тихий, такой, такой же несерьезный, как и был. Пушу его с Как там Сергей, дела? Сергей, дела? Привет. Какомая лица? Привет, привет. Вот, да, прекрасно. Знаешь, самуки с макианусом. Откуда вот, вы что? меня знаете? Сергей, откуда вы меня знаете? Ну, как будем там признать? Что Кристина, что ли? Она написана. Кристина. Вот да, так Так что, Кристенька, не спрячешься никуда. А ты Желаю, откуда? Ты, я в думала, году. ты мне не запомнил. Что? Что думал? Что, было, что было? Так, а ты почему меня запомнил? Так неожиданно. Почему запомнил? Да. У тебя хорошее настроение? У меня, да. хорошее. Жизнь налаживает. Конечно. Как можно это не запомнить? Не все? И Присуху отправила домой? И, и, и да. Осталось погулять с вами. Погулять наверное. с вами? что, ты как желаешь, чтобы в том году это было, все мечты, прям полностью поголовные, даже больше, чтобы ты была счастлива. Не Серьезно, это мои мечты. Это не серьезно. Я у него спрашиваю, думаю, что-то придумал. Хорошо. Все, мы погнали дальше, к следующем людям. Не грусти. Главное, давай, давай, давай. Так, ребятки, что тут какие-то вопросы минные настрочили, настрочили, что там, что там, что там, что там, Короче, какой-то все одно тоже. Ладно. А? Тут вообще стоп помню. Так, хочется позвонить какому-нибудь, не знаю, маленькому человеку еще одну. Ужас все взрослые. Сейчас постараюсь кого-нибудь по фотке найти. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, ничего понятно. Какие-то все вы взрослые или что? Это кого не может быть. Ну-ка, ребятушки, <звык> кидайте. Да, да, да, я еще тогда... Да, делаю... Ладно, будем просто кому-нибудь звонить. Просто без, без всяких критерий рамок. Просто звоним и звоним, и все. Вперед. Включаемся. Привет. Добрый вечер, день. Куда я дозвонился, в какой город, в страну, где мы рассказывали, дружище? Украина. Где Украина? Да. Как дела? Как дела вообще? Чем занимаешься? Интересно сейчас. Все круто? Все футбол. Что? Футбол. Футбол? играешь в футбол? За кого играешь? Там, показывай. Да. Показывай, что там? Кто там у тебя? Нет, сейчас не играю. А, не играешь? Просто играешь в футбол вообще? Да. Я понял. В общем, какие планы на 19 год? Треки. Блин, что-то у по связи там или это у меня, может, поблагодарит. Что ты говоришь, сейчас? Что? Не понял, Кто? что ты сказал. Что ты там... классные треки. Спасибо. От души. От души. Я сейчас в шоке сижу просто. Где сидишь? Я? В, троп, в сижу. пробке сижу. В пробке? В шоке. Я ничего не понял. Но если ты там сидишь, я думаю, все четко я в шоке сижу. А, ты в шоке сидишь? Слушай, брат, да. я в шоке сижу. Я, я дозвонился в Украину. Ну, как ты думаешь, о чем я могу вообще думать? Я в шоке просто. Как дела вообще? Чем... Просто чем вообще, как оно по жизни вообще четко все идет, или вот так вот. Как переменная nice. область. Или переменная облачность такая бывает. Все хорошо. Все хорошо. Какие планы? А тебя Да у меня нормально. Концерты. Про меня вообще думаю. Я нормально все. В пробке. Да, это я что немножко. Привет передаш? Привет, передам. кому передать? Руслан Романенко. Руслан Романенко, мы тебе передаем привет просто. Не сиди в пробке. Не сиди дома. Гуляйте на улице, пацаны, делайте футбол украинский, поднимайте его на высший уровень просто. Все будет очень круто. Все, брат, я, я знаю, тоже так что, могу. Что, что Все твои мечты сбылись, чтобы прям все четко, все возможно. Спасибо рад. большое. Выше нос, все будет круто. Давай. Бэнк. Да, у меня бывает, что я иногда не знаю, что говорить. Я начинаю просто говорить, чтобы говорить. Поэтому, ребята, не обращайте внимания. Это, Это такой вот у меня вот такой вот. Да, да, да, да, да, да. да. Да, да, да. да, да, да. Кому-то звоним дальше. Есть. Гол. Есть. А? Добрый вечер, что, что? что случилось? Что еще? Угу. Голос. голос. Давай на пальцах разговаривать. Я минимально знаю. Короче. Единственное, что я знаю. Ну, таким, ну, мне этого типа достаточно просто. Я была на концерте у тебя в Москве. В Москве? Аркти из Москвы. Да. И как тебе концерт? Все ли тебя устроило? Или можно было Мы очень долго кричали с нашей страны песню Беги старую. Ой, не, не, мы не исполняем она какая-то. Ну типа я уже на нее не ставлю, она уже. Надо ставить, потому что допустим ветер проспектов и бегим очень долго кричали, очень пытались запутаться. Да, просто... да. Ну видишь. Сериал, ну не за прямые и прочее. Но на самом деле мне кажется вот именно «Беги» и ветер проспектов они очень сильно задут контент сейчас. Ага. Ну хорошо, я подумаю, я не знаю, мы что-то может добавим обязательно в программу. Окей. Ну просто сейчас выйдет альбом и те треки даже, которые сейчас я исполняю на концертах старые, возможно, их просто не будет. Поэтому, ну такие дела. Ладно, хорошо. Я подумаю. Какие вообще планы на девятнадцатый год? Что, что, что вообще думаешь? Я как хочу ехать в Нальчик отдохнуть. Пойдешь поехать отдохнуть, скажем, а куда? Нальчик. Куда-куда? Нальчик. Нальчик? Нальчик? Карты типа вот это? На... Это есть, есть С мальчиком хочешь отдохнуть поехать? Е да? Нет! А что? Я, я не знаю, у меня все вообще большие проблемы. Я, я на концертах ну, часто в музыку не попадаю, просто гашу и все. И... Поэтому, видишь, у меня... А с чего Короче, чтобы... Стой. хера. чего ты начал писать музыку? музыку. Во сколько? Когда? Чего? Подожди, тут какой-то шум, какой-то вообще кипиш пошел. Сейчас немножечко выйду. С моим. У нас тут такой брат есть. Это... А, музыку, я не помню, наверное, в лет 14 начал текста писать. И что-то вот так вот по сей день у меня пошло. Ну, ты пишешь в основном об Ну, да, да. О любви. Это любовная музыка, ребят ну, а радует. есть это, типа, ты пишешь об одной девушке. Или ты, да, uh -huh. ты пишешь о том, что сейчас актуально. Ну, вот как-то какие-то ситуации в жизни, возможно, меня подтолкнули к этому. Сложно сказать. Сколько тебе лет? 20, 20 лет. Я Офигеть, думал, ты старше. <свы> в смысле? То, что, это, это потому что у меня вот растут, и вот поэтому это, блин, кстати, у сухи растут, ты войду, ну, Блин, кстати, уши ты не подбил. Надо сейчас пойти, будут подбить. Просто мне тоже 220, и я не выгляжу, так, да, как ты. Как? А как ты выглядишь? Хочешь старый выглядеть, 20-ку? Ты серьезно? Нет, я просто иногда... меньше. меньше? Да. Потому что иногда, я вот не знаю, я вот когда, вот ну, люди думают, что я старше, потому что у меня вот иногда вот двойной подбородок. Вот такой вот, ну, чтягивает. Вот, а вот. ну, у, у меня там все, У меня прикол. У меня прикол двойного подбородка, потому что я его хотел сам. Ну, короче, я немножко в детстве был пацаном, типа, ну, я вот прям вот, ну, накручивал себе, вот так знаешь, что подбородок, типа. И в какой-то а момент. Я... Как избавиться от него? Хочешь скажу. Так, так. Вот, так вот, вот всегда? Вот так. Вот так. Нижнюю челюсть вперед выставляешь и так периодически делаешь, у тебя он избавится. Ты избавишься от него? Вот так вот, у тебя? Да. Слушай, это очень важно, потому что иногда это прям до ужаса выглядит. Хорошо, я буду иметь в виду. Что Короче, что я желаю, чтобы ты все-таки... Стойте, стой, вопрос, вопрос, вопрос. Еще. Страшно, что стой, постой, еще что? Что Вопрос. Я хотела спросить, писать... мы хотели на концерте у тебя купить толстовки с моей искры, это ты», да, но да. их не было, и сейчас передач их нету. И еще вопрос: а обязательно, чтобы сзади было огромными буквами написано Kaufman Label? Да, да, да. Обязательно? Что? А сзади типа на байке ты имеешь в виду? Да. Ну как бы это наш лейбл, это наш бренд, и нам бы было приятно, чтобы люди так. Так напиши там тема белорусских, это будет намного лучше, потому что по сути я хочу купить допустим доставку из-за того, из-за этих слов. Мои да. искры это ты, а по сути я их покупаю из-за того, что там сзади в лейбл. Ага, хорошо. Я понял. Ну, чем-нибудь подумаем, хорошо. Все, мы на полетели, деле... нас, уже, нас уже просто зовут там, чекать звук. У нас там люди уже на улице стоят, ждут, мерзнут, чтобы их пораньше запустить. Да, мы пойдем, поэтому обязательно здесь отдохнуть, чтобы у все получилось и все будет круто Это было. боже. Все, не расстраивайся, тоже не грусти, чтоб не было вот этого. Все, хорошо. Все, давайте, ребят. Да, сейчас я. Оп. Все, ребятки, я пошел работать, надо чекать звука типа, поэтому не... не пропадать. Все будет круто, а если вы сомневаетесь в этом, то не сомневайтесь. Давайте.